Я не боюсь, что меня задержат в полиции или что, а молодые боятся. Но мне это уже под сто лет, что не боятся Заявление о преступлении. Уважаемый гражданин. Регистировать, вас его и передать 72. его средственным органам. Свердите, пожалуйста. Сейчас заявление зарегистрируем ваше. Вы же говорили, что вы его не задерживаете. Что вы тебе говорили? Вы что, правда Полиция под, да? Подойдете к полиции? Да. Ян, вы с этой стороны. Нашего дедушку, значит, за плакат хотят отвезти в центральный отдел полиции. Вот. Сейчас я буду звонить его в ДНК, вызвать от плаката. За то, что он развернул плакат. У нас по Конституции э, Российская Федерация правовое и демократическое государство. Конституция есть, но неплохая Конституция, все. она абсолютно не выполняется. Создали регион, полицейский регион. Владимир Владимирович, откуда вы в себе силы находите вот этим всем заниматься? Скажите, пожалуйста. Это мой долг. Я считаю долг. Гражданина России. Великой России. я, значит, этим вопросом занимался, наверное, лет восемь и занимаюсь, да. А вот это мое а, письмо. Это я писал прокурору и губернатору. Сейчас это нам пенсию примите. Вы пока читайте вот это. Это я написал. У меня много этих писем я писал насчет этого. Друзья, здравствуйте! Это отдел полиции номер один. Сегодня был задержан ветеран Великой Очественной войны Степанов Владимир Владимирович. Который пришел на площадь Ленина вот с этим плакатом. Вот. Он ходит с ним неоднократно, потому что он хочет добиться правды и справедливости. Неоднократное обращение, письменное обращение, правоохранительные и властные структуры губернаторам. Три письма прокурору Хорошалину, так Меры никакие. Я пришел с заявлением, по сути, плакат. Написал на плакат, чтобы меня специально задержали. Да? Может, меры какие-то примут. Да? Потому что это плакат, это заявление о преступлении, да? которые творят здесь новосибирские правители. СМИ написали, что с вами провели воспитательную беседу. Что с вами обсуждали, когда вас задержали? А кто это написал воспитатель? А, а так несколько сразу изданий написали. Ой. Что они могут воспитательно провести? Здесь сидит дедушка на э, лавке, и у него вот в сумке свернутый плакат, а нас со всех сторон э, окружают сотрудники Центра Э и полиции. И смотрят, чтобы этот ветеран, не дай бог дедушке под 100 лет, не развернул плакат и не начал здесь агитировать по своей теме. Хотя там не антивоенный плакат, именно вот то, о чем он рассказывал по воровству квартир. По созданию незаконного фонда квартир, который распределялся между силовиками, ничего нельзя. Он каждую субботу выходит сюда с протестом, выходит на каждый митинг, на каждую акцию протеста, несмотря на свои годы. Вы таким образом хотите людям подать пример, то что нужно не бояться отстаивать свои права? Ну я, да в какой-то мере я прихожу, если там раньше. Были митинги, я на митингах регулярно выступал. Выступал после 24 февраля с протестом, то, что творится. То есть вы не поддерживаете специальную военную операцию? Ну, какая-то операция. Если 11 миллионов беженцев рыскает, бегает с детьми, все бросили, хозяйство... В хозяйство в квартиру бросили и прячется по Европе с детьми. Ну какая это? Это все ясно. То есть вы не верите в то, что говорят по телевизору про 11 ну, Конечно нет. Конечно нет. Никогда мы не думали, что так будет в нашей стране. Страна победителей фашизма. вероломное нападение на дружественную страну, славянская страна, и сейчас происходят там страшные события. 24 февраля этого года армия перешла границу по Вратимской республике Украиной, и с тех пор начались военные действия. Я поэтому э, две, два раза выступал по э, интернету, но потом не стал. А почему не стали? Ну, наверное, добрались до на меня. Два, два раза пропустили еще столетний до да, ветеран. Ума нету у него. Да ладно, рукой махнули, но на третий раз-то могли уже не махнуть. Правильно? А вот скажите, а официальная позиция власти, то, что большинство россиян поддерживает спецоперацию, как вы думаете, это правда или нет? Ну я считаю, старшее поколение-то, наверное, поддерживает. Но если которые еще моего возраста но малых осталось моего возраста, да? Ну, из них большинство поддерживает. А почему? А, а почему? Пропаганда все делает, да. Угу. Я украинка по национальности и знаю украинский язык хорошо. Скажите, а вы как относитесь к тому, что сейчас вот происходит там на Украине? На Украине? Я очень возмущаюсь. У меня же родственники там есть. вот, И с, с ними можно было... Сын разговаривал по телефону, вот, а теперь запретили, теперь не разрешают. И мы не знаем, как они там, в каком состоянии живут. То есть надо выходить вот на такие митинги, по-вашему? Конечно, конечно. Если бы вы могли встретиться с Путиным, вы бы ему что сказали по поводу политической ситуации? Я бы сказал Владимир, подавай в отставку. Потому что ничего положительного не будет. Пока он...